Вас приветствует магазин «Спарта Экстрим Ви В преддверии 8 марта поздравляем всех девушек и женщин с праздником. Желаем вам исполнения желаний и спортивных успехов. Хотела бы с вами сегодня поделиться интересной находкой. Это рюкзак для спортивного катания или же для обычных покатушек, выездов по городу. Фирма XLC, американский бренд, называется модель сорок 48 все подробные характеристики вы сможете прочитать у нас на сайте www.bibike.com.ua. А я вам продемонстрирую, как он выглядит, что из себя представляет и насколько он функциональный. Рюкзак на всего лишь на 18 литров, но поверьте, он настолько функционально продуман производителем, что вам полностью хватит этого объема для катания. Рюкзак темно-графитового серого цвета, из водоотталкивающей ткани из нейлона. Он также отталкивающий не будет пачкаться, с белыми элементами. Все замочки на рюкзаке выполнены с дополнительными лямочками, которые помогут вам быстро открывать все отделения рюкзака. У данного рюкзака эргономичная спинка. Ваша спина не будет мокрая во время катания, даже в жаркие дни. Лямочки здесь достаточно тонкие, но они выполнены из сетки со светоотражающими элементами. Как впереди рюкзака, так и сзади. Вас будет хорошо видно на дороге. У рюкзака есть два ремня для того, чтобы удерживать рюкзак и фиксировать его на спине, на теле. Один нагрудный, один нагрудный ремень, второй поясной. Плюс еще здесь есть два небольших кармашка из сетки, что тоже будет удобно, чтобы добраться до каких-то мелких вещей, которые вам могут понадобиться во время езды. Что же у нас есть в самом рецепте? У нас есть держатель для шлема или же для дождевика. Он открывается. Есть отдельный карман для вело-очков. Находится он в самом верху, для того, чтобы очки не повредить. Есть тут скрытый карманчик для пака с водой. Он идет на всю рюкзака, достаточно большой. Есть главное отделение. Оно и правда достаточно большое. Тут спрятан... Чехол на рюкзак, если вдруг идет дождь или на улице просто грязный, есть лужи. И плюс возможность, чтобы у вас было хорошо видно на дороге. Есть несколько отсеков для инструментов. Один большой из сетки и два небольших из нейлона. Также этот сет можно использовать для фляги, если вы предпочитаете ездить с флягой. Плюс тут наверху есть держатель, который не позволит фляге болтаться по рюкзаку. И еще одно небольшое отделение для ваших личных вещей, ключей для кошелька. Здесь есть два сетчатых кармана, два сетчатых отсека и плюс достаточно большой карман для вещей. Действительно очень функциональный, качественный рюкзак. Очень хорошо прошит, все, все моменты продуманы, все материалы не позволят вам потеть и чувствовать себя дискомфортно. И еще тут два есть маленьких сюрприза, два небольших кармашка по бокам из сетки. У рюкзака множество затяжек для того, чтобы сделать именно тот объем рюкзака, который вам нужно. Они позволят или увеличить его, или уменьшить. Подписывайтесь к нам на канал, у нас будет множество интересных обзоров. Характеристики подробные смотрите на нашем сайте и заказать вы сможете там же.